Переливание крови – это вопрос жизни и смерти, не только для людей с травмами, но и для рожениц, новорожденных, онкобольных, нуждающихся в операции. Однако вокруг донорства немало мифов, поэтому крови всегда не хватает. Миф первый – донорство – это больно. Нет, по ощущениям, это похоже на обычный анализ. Укол делают всего один раз. За 15 минут у донора забирают не более 450 мл крови. Чтобы понять, насколько это больно, ущипните кожу в изгибе локтя. Миф второй. При сдаче крови можно заразиться ВИЧ. Нет, все донорские пункты обеспечены одноразовым и стерильным оборудованием. После процедуры все использованные шприцы и иглы выбрасываются прямо при вас. К тому же перед сдачей необходимо провериться на ВИЧ. Инфицированные не смогут стать донорами. Миф третий. Доноство приводит к потере железа в организме. У здорового человека нет. Перед каждой процедурой врачи проверяют состав крови. Если у вас обнаружит дефицит гемоглобина, то к сдаче крови попросту не допустят. А если риска анемии нет, то никаких проблем не будет. Миф четвертый. Доноство подрывает здоровье. Скорее наоборот, это полезно. И вот почему человек, который сдает кровь, начинает вести более здоровый образ жизни. Во время анализов врачи могут выявить болезнь на разных стадиях. Обновление клеток крови помогает печени, поджелудочной железе, пищеварительной системе и иммунитету. Ученые из Копенгагенского университета совместно со шведскими коллегами выяснили, что доноры живут дольше. Организм, который привык вырабатывать новую кровь, сможет быстрее восстановиться в случае травмы. Миф пятый. После сдачи крови может стать плохо. Здоровый человек легко перенесет потери, а нездорового к донорству не допустят. После процедуры уже через одни-двое суток объем крови станет прежним, а через месяц весь ее состав придет в изначальное состояние. А вам переливали когда-нибудь кровь? А может быть вы донор и спасли не одну жизнь. Мой вам поклон и благодарность. Если у вас какой-либо опыт, поделитесь, пожалуйста, в комментариях. Если видео вам понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал.